В Москве подвели итоги всероссийского конкурса «Лига лекторов», кому достался приз полмиллиона рублей. А Самым юным, конечно, был мой коллега, это Рамиль Боговеев. Какие интерактивы с опытами проходят в рамках пронауки в Казанском федеральном университете? Обратите внимание на скорость моего вращения. Я вращаюсь достаточно медленно. Сейчас я свожу руки вместе, коси вращения, и скорость моего вращения заметно возросла. Привет! В эфире универмюса в студии Тагмина Мадатова. В зеленом зале главного здания Казанского федерального университета состоялась конференция регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Татарстан. Встреча прошла в гибридном формате. Часть гостей присутствовала очно, другая – посредством видеоконференции. Обсуждались отчетно-выборные, а также организационные вопросы. Напомним, что прошло уже 10 лет с момента образования ОНФ по инициативе президента России Владимира Путина. С момента основания Российский народный фонд сосредоточился на важнейших для развития гражданского общества, направлении работы. А миссия реализовалась в большом количестве мероприятий. В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса «Лига лекторов». Победители получили полмиллиона рублей. Столько же достанется финалистам следующего сезона, регистрация на которой уже началась. Подробности в следующем сюжете. Из более половиной тысяч заявок Лиги лекторов 500 человек прошли этап видеолекций и получили возможность выступить перед аудиторией на площадках ведущих вузов страны. 100 финалистов были приглашены в Москву для подведения итогов конкурса. Рухнул стереотип о том, что современному поколению молодежи и подростков сложные лекции неинтересны, что это поколение, выросшее на... В формате ТикТока, где, если ты хочешь, чтобы тебя слышали, у тебя есть 30 секунд. Ребята очень хотят откровенного и честного разговора. Они готовы слушать очень серьезные и сложные темы, увлеченно слушать. Но э, вот здесь та самая искренность. Им нужен незаученный текст, им нужна, нужны горящие глаза. Им нужно видеть людей, из которых они могут брать пример. Запрос аудитории на молодых и энергичных экспертов повлиял на возраст участников. Более половины заявок поступили от лекторов в возрасте от 18 до 35 лет. Самым юным, конечно, он был мой коллега, это Рамиль Боговиев, он э, институт ИМИМ, но ну, он, к сожалению, не выиграл в этот, но очень достойно представил свою лекцию на финале. И мы с ним вдвоем приехали, ему 19, мне 23, мы вот так смотрим там на профессоров, на кандидатов наук, на э, крупнейших предпринимателей страны, там были программные директоры, бокс. там кого только не было. Свой выигрыш в полмиллиона рублей Ильнур Хазипов планирует потратить на запуск университета микрокурсов для студентов. Пилотный проект появится уже в феврале. Конкурс Лига лекторов станет постоянным и будет проходить каждые полгода. 1 декабря стартовал прием заявок для участия в новом сезоне проекта. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялось ток-шоу Активное студенчество говорит нет коррупции, приуроченное к Международному дню борьбы с коррупцией. В университете проводится большая, во-первых, работа в рамках именно по борьбе с коррупцией, противодействию коррупции, потому что ректор университета, во-первых, сам всегда именно призывает и сотрудников, и студентов не поддаваться к коррупционным проявлениям и очень серьезно к этому относиться. Приглашено большое количество экспертов разных из аппарата президента, из других вузов. Сегодня как раз студенты услышат те оценки, как данная работа проводится в России, что делается. И думаю, что мы, данное мероприятие будет очень для них полезным. В рамках научно-популярного проекта «Про наука» в КФУ проходят различные интерактивы с опытами. Подробнее о них мы расскажем в следующем сюжете. В Казанском федеральном университете завершается 13 серия научно-популярного проекта «Про наука» в КФУ под названием «Ночь великих». Участники про науки могли посетить научно-популярные лекции наших и приглашенных ученых, мастер-классы, а также насладиться демонстрацией опытов и экспериментов. А студенты преподаватели продемонстрировать свои интерактивы с опытами. Расскажем лишь о нескольких из них. Химический институт имени Бутлерова Казанского университета показал ряд экспериментов. Один из них продемонстрировала студентка четвертого курса Виктория Шульга. Химический опыт носит название вулкан. интерактив провел Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ. Один из опытов назывался «Экспериментальный способ изучения работы сердца». Прибор, который был представлен, носит название «Установка по изучению изолированного сердца» методом Лангендорфа. Метод позволяет выделить сердце млекопитающего вместо крови снабжать его сложным раствором. Данный метод исследования позволяет изучать влияние различных биологически активных веществ. Мы видим регистрацию различных параметров работы сердца на компьютере. Мы видим регистрацию силы сокращения. а Опосредованно по регистрации силы сокращений мы можем судить о частоте сердечных сокращений, а также есть по красным обозначены сигналы, которые, по которым мы можем судить о кровообращении сердца. Сердце имеет сосуды, которые носят название коронарные. На основе того, насколько хорошо работают эти сосуды, можно говорить о питании сердца. Институт физики КФУ также принял активное участие. В одном из экспериментов доцент кафедры общей физики Рустам Даминов с помощью скамьи Жуковского продемонстрировал свое вращение на скамье с двумя массивными гирями, каждый из которых весит по 8 килограмм. Разведя руки в стороны, он начал эксперимент.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 Закончив эксперимент, он обратился к зрителям с вопросом, почему при сведении и разведении рук с гантелями скорость уменьшается или возрастает. Все институты Казанского университета активно принимают участие в научно-популярном проекте «Про наука» – это исключительный и оригинальный проект Казанского федерального университета, который вдохновляет на новые открытия. Елизавета Никитина, В Казанском федеральном университете разработали мобильное приложение для изучения русского языка. Приложение поможет пользователю в отработке произносительных навыков. Обучение состоит из 11 уроков. В конце каждой практики пользователи ожидает проверочный тест. Такая образовательная программа была составлена по уже имеющимся учебным материалам с подготовительного факультета Казанского федерального университета. Вышел альбом Оксимирона «Красота и уродство». Подробнее в нашем следующем сюжете.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 Старый Оксимрон образца 2060-х годов, начало 2060-х. Это всякая эта агрессия, которая раньше была тоже, да, она снова присутствует здесь. Но при этом видно, что Оксимрон стал мудрее.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 то мигом проносится сквозь метафоры, заголовки и теги. Амир Ахтямов, Универньюз. На этом все. В студии была Тагмина Мадатова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!